В общем, мне нравится вся Красная Поляна. Но именно вот это место мне нравится больше всего. Будущее уже здесь наступило. Здесь Европа, здесь архитектура, здесь сервис и здесь красота. Такая вот прекрасная площадочка. Канадка работает с самого утра, лыжники катаются. Не мог я не поделиться самой вкусной водой на... В высоте 960. Она бежит с родников, с родников и следников. Очень многие говорят мне типа, кому нужна ваша красная поляна, кому, кому нужен ваш Сочи, дорогие мои, Да всем, всем нормальным адекватным людям. Дорогие огромный привет. Находимся в красной поляне, высота 960. Всем рекомендую обязательно. Посещение. Регулярно здесь бываю. Это место мне нравится больше всего, можно сказать, на Красной Поляне. В общем, мне нравится вся Красная Поляна. Но именно вот это место мне нравится больше всего. Отель «Панорама. Красная Поляна» by Mercury. Один из самых моих любимых отелей. С вот такими вот видами я всегда останавливаюсь. Ну, тут как бы виды, как правило, везде хорошие. Обратите внимание, здесь у нас вот такая вот небольшая прогулочная и смотровая полянка. Ночью было минус 1, минус 2. Видно, что слегка земличка подморозилась. Ну а там, конечно же, в центральном Сочи буквально 30-40 минут езды от этого места у нас температура будет... Сегодня, да и вообще постоянно, это плюс 10, плюс 15. Это такой контраст, очень прекрасный контраст. Когда ты можешь и побывать в горах, покататься на лыжах, подняться вон туда. Сейчас, если что, сезон уже открыт, люди катаются и одновременно... Сесть на автомобиль, на ласточку и, пас, и спокойно за 20-30-40 минут, в зависимости от того, как вы едете и на чем вы едете, оказаться в плюсовой температуре, где можно гулять в футболке. Я, как правило, всегда останавливаюсь вот здесь, на четвертом. Так, стоп, давайте считать. Раз, два, три, четыре, да. Вот эти окна, либо четвертый, либо пятый этаж. Огромнейший э, номер. Ну, как огромнейший номер? Там номер получается порядка 60 с лишним квадратных метров под... Э, 65. И это полноценный однокомнатный люкс, где я люблю останавливаться. Я, как правило, там всегда останавливаюсь. Чего и вам рекомендую? Под нами у нас находится банный комплекс под названием 4 стихии. Между прочим, очень популярный. А я сейчас немножечко побегаю, позанимаюсь сутречка, как говорится. Потому что с возрастом начинаешь понимать то, что здоровье ⁇ это главное. А будет здоровье, все остальное тоже приложится. Дорогие мои, отдыхайте, приезжайте на Красную Поляну, не пожалеете. Потому что Сочи это Сочи, а Красная Поляна это что-то с чем-то. Это намного интереснее, намного круче и получше, чем, я бы вам даже сказал, чем Центральный Сочи. Потому что Центральный Сочи не все могут понять, а Красную Поляну, ну, невозможно не понять. Потому что это будущее уже здесь наступило. Здесь Европа, здесь архитектура, здесь сервис и здесь... Красота неописуемая. Я пошел, дорогие друзья. А точнее, побежал. Увидимся. Как говорил Высоцкий, лучше горы могут быть только горы. Здесь волшебный воздух, здесь иная атмосфера, дорогие мои. Вот они, лыжники, внизу уже выходят, собираются. Сейчас поедут кататься. Еще раз говорю, сезон уже открыт. В преддверии Нового года я на высоте 960. Так, немножечко бегло про пройдусь, а точнее пробегусь, то есть в процессе того, как я бегаю делаю перерывчики, иногда снимаю небольшие отрывчики того, что здесь у нас архитектурно выглядит и в целом как оно на самом деле вам будет интересно. Я думаю, большинство из вас, кто не был здесь, кто планирует посетить данные места. Здесь у нас есть вся инфраструктура. Даже на высоте 960 у нас есть магазины, есть Сбербанк, ну, есть рестораны. Причем хорошего уровня и не обязательно спускаться на высоту. 540 потому что здесь в принципе он гастроном пожарский своя мчс пожарная охрана аптеки повсюду справа слева и конечно же прекрасная инфраструктура везде играет музыка круглосуточно архитектура которая радует э, глаз ваш мой неважно чей дорогие друзья ну и в общем в принципе все максимально безопасно здесь э, безопасность на каждом шагу всего под видеонаблюдением как вы заметили тысяч Тут через каждый Давайте, если в метраже посмотрим. В метраже у нас получается, что через каждые буквально, видите, да? Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ. Ну, так везде, вообще по, по всему периметру совершенно. Через каждый так, это пролет, ну, где-то 10 метров, да? Получается, через каждые 10 метров везде установлены камеры. И это лишь только камеры по одной стороне. Потому что, если мы учтем то, что здесь по периметру везде, то есть за поворотом на... С той стороны и так далее Тут вовсюду и везде камеры Поэтому можете автомобиль кидать на этой высоте Спокойно и безопасно, не переживая, что с вашим автомобилем что-то произойдет Крепость Академии Единоборств Александр Шмелен... Шлеменко Шмиленко хотел сказать Здесь непосредственно тренировался И знаменитый боксер из Дагестана ну, Единственное, я его имя забыл Я его помню, но с утра еще не проснулся Нурмагомедов, вот, по-моему, он. Он тоже здесь проходил тренировки перед чемпионатом ММА. Так что, дорогие мои, вот так вот идем гуляем. Сейчас буду показывать ох, клуб, гольф-клуб Блиард. Ну, в общем, здесь добра навалом. На самом деле здесь есть все, начиная стриптиз клуба заканчивая любым рестораном. И все это на высоте 960. Это не высота не 500, это высота 960. Вот у нас тут корпоративный центр Сбербанка имеется, за тренажерные залы вообще молчу. А это канатная дорога, которая связывает э, многих людей. Видите, да, сноуборды едут, люди сейчас будут кататься с высотой э, Роза Хутор Город, с высотой 960. Здесь у нас и отель, у нас здесь множество отелей, причем самых интересных таких, как Риксос. Я в Риксосе регулярно останавливаюсь, чего я вам рекомендую. Поэтому здесь, на самом деле, город в городе. Высота 960. Помимо этого, есть еще другая высота со стороны. Э, я поднимался сюда с высоты горки города. Да, то есть, с горки города канатная дорога вела сюда. А если мы говорим о Розахуторе, то с Розахутор у нас есть подъем на такую же высоту. Но только это место мне памятно отелем Гринфлау. Я там тоже останавливался. Чего вам тоже очень и очень рекомендую, дорогие друзья. Давайте-ка немножечко пройдемся. Видим, здесь у нас... Замечательное такое интересное место Здесь, я думаю, большинство из вас Помнят это дело Видите, вот эти вот автобусы, они бесплатно Возят людей с этой высоты туда вниз Ну вот они вот тут останавливаются Через каждый интервал 5 минут Они подъезжают, останавливаются и спускают То есть это совершенно бесплатно Это я на самом деле бы Вместо того, чтобы платить за канатку, я бы ездил Вот на этом бусике, потому что они курсируют Здесь целый день с открытия Со сранья, как говорится И до позднего Вечера, там, что-то, по-моему, до 11 вечера курсируют вот эти автобусы. Такая вот прекрасная площадочка. Канатка работает с самого утра, лыжники катаются. Один я хожу, лодорничую, пытаюсь бегать, поэтому побежала, дорогие друзья. А сейчас найду если что-то интересное, конечно же, включу камеру покажу вам. Само собой разумеется. Ну и, дорогие друзья, не мог я не поделиться. Самой вкусной водой на высоте 960. Видите, вот бежит вода. Она бежит с родников, с родников и с ледников. Вот там вот наверху ледник. Давайте поверну камеру. Смотрите, видите, да? Вот эта вода бежит вот с этих же ледников только на этом ущелье, на этой стороне горы. Она мега волшебная, я вам отвечаю. Как узнать, где эта вода? Видите, здесь место такое, оно называется... Детская, детский парк развлечений Выше раньше тут была оленя ферма Я сейчас пройду, видите, да, вот она бежит Просто берите вот это заводь, набирайте, не пожалеете Я эту воду регулярно когда есть возможность, приезжаю, набираю. Смотрите, там множество мероприятий, там множество всяких разных разодетых людей, которые сейчас осуществляют досуг для детей. И там множество экскурсий. Сейчас я вам покажу, как называется это место за ориентир. Сразу же высота 960. Видите, тут отель один капитализирует, реконструирует. И я сейчас пройду, точно вам скажу, чтобы за ориентир вам понять, где именно бежит этот родничок. Поднимаясь на высоту 960, если есть возможность, возьмите с собой полторашку воды или пятилитровую бутылочку воды, вы будете очень довольны. Отвечаю. Эта вода просто волшебная. Я набирал ее много раз. Она не портится совершенно, не теряет своих качеств. И открыв ее даже спустя 2-3 месяца у себя там в регионе, вы ощущаете просто запах гор. Вот знаете, когда... Это вот, ну, это невозможно, ни чем не спутаешь. Вода просто волшебная. Как это место называется? Добро пожаловать в Ундерленд Парк. Вот, это wonderland ориентир парк отдыха Wonderland. Вон он, касса. Видно, буквами написано. И вот этот родничок, он там как раз-таки справа. Поэтому обязательно наберите, не пожалеете. Будет множество эмоций и, конечно же, полезных качеств. А может быть, даже вы исцелитесь. Главное верить, у нас... Природа исцеляет. Вот этот родничок бежит вот оттуда, видите, вот с этих гор, с самых верхов, с этих ледников. И доберите, да попробуйте. Я вам отвечаю, тут был такой дикий случай Я, ну извиняюсь, перебрал на корпоратив Я пришел, выпил здесь Где-то порядка 0,3-0,5 водички Через полчаса я был как огурец Обычно так помогает 0,3 вискаря Как говорится, клин-клиново вышибает А меня вылечивает вода Но Такого не бывает, понимаете, а у меня случилось Ладно, идем гуляем дальше, дорогие друзья Я буду пить воду и показывать вам Высоту 960 Прекрасный родничок на... Под прям Вундерленд парком Вот он указатель, вон там он Вундерленд. Еще на самом деле снег не выпал в полном объеме. Но в целом и так неплохо. Иду гуляю. Здесь постоянно что-то меняется. Постоянно что-то делают. Вот сейчас на данный момент здесь сделали эскалаторы. Конечно, не до конца понимаю зачем, но, наверное, для лыжников, для сноубордистов. Потому что им все-таки неудобно подниматься. Да, скорее всего. Вот они, видите. Вчера вечером работал вот этот на спуск, а сегодня работает тот на подъем. Что-то они поменяли. Ну, ладно. Я еще пока не катаюсь, честно признаюсь. Я пока только кушаю и развлекаюсь. Ну, я думаю, мы однажды, точнее я дойду до того, что я начну кататься. А вот они, катальщики. Куда-то поехали на самый верх. Там снег есть, и здесь внизу еще его нет. Вон они. Собрались, пошли, видите, и поехали кататься будут кататься а так обычно и здесь катаются и до самого низа лыжники спускаются все только начинается еще конечно же в этом году особо теплый год оказался в сочи и до конца снега ну мало снега мало снега но в принципе еще видите да все равно при всем при этом открытие сезона произошло вон они лыжники вон они сноубордисты вот они странные люди в ботфортах ну в общем все только начинается дорогие друзья Ага. Видите, даже тут никаких снежных скульптур еще не имеется Здесь у нас обычно шатер классный, места отдыха В общем, все это здесь в процессе пока только делают В общем, приезжайте Вот здесь, вот в этом отеле я еще не был в новом отеле. А так вот во всех этих ресторанах Белый гриб, все, что здесь есть Каштан, итальянский, романов Везде уже побывал на этой высоте Но они все хорошие, качественные, продукты интересные Покушать здесь рекомендую, дорогие друзья, остановиться. Так, давайте-ка пройдем. Сердце гор. Красная поляна Корвард. Это мы и без вас знаем. А вот, кто не знает, пусть смотрит ролик ролик двигается сюда. Байк-парк. Вот там я еще не был. Лучше горы могут быть, только горы. Высоцкий, ты красавчик, ты знал, о чем ты говорил. А я это понял попозже. Попозже. Раньше не понимал вообще, что такое Красная поляна. А сейчас понимаю, уважаю и гуляю. Здесь вечером особо красиво. Ну и сейчас неплохо. Еще пока только утро, 9 утра. Гуляю, брожу, наслаждаюсь. Погулять всегда приятно, когда хорошая прекрасная погода. Ну и виды, <как> виды тоже прекрасные. Сейчас покажу. Еще на Красной поляне я служил в горах, да, то есть и вот провожу аналогию с Красной поляной. Но реально в горах практически не бывает плохой погоды. Смотрите, какие виды, какая архитектура. Приезжайте, отдохните. Не пожалейте. Ух, прекрасно. А если вы еще и на лыжах катаетесь, то вообще замечательно. Немножечко такая вот легкая прогулка по высоте 960 от меня к вам. Дорогие друзья, вечером вообще все в огнях. Все горит, все мигает. Очень здорово. Везде горы, чистейший воздух. И даже несмотря на то, что на улице прохладно, мне это как-то... Вообще никаким образом ни разу не заботит. Не прохладно, а классно. Уши только немножечко замерзли. Ну, я шапку не нашел уже давным-давно. Пойдемте спустимся еще немножечко. Легкая такая прогулочка. Надо было бы, конечно, онлайн прогулочку устроить. Там типа типа прямого эфира, может быть, да? Стрима. Ну вот. Гуляю как есть. Многие сюда поднялись вообще на летней резине. Вот, давайте на примере. Вот, смотрите, летняя резина. И ничего. Тут все дороги чистят, посыпают. Поэтому, конечно, если у вас есть зимняя резина, надевайте зимнюю резину на свой автомобиль. Если нет, ну, тоже, в принципе, можно подняться. Аккуратно. Самое главное, аккуратно. Все знают такую прекрасную русскую поговорку. Здорово можно и, и несколько точек сломать. Поэтому, дорогие друзья, не гоняйте, пацаны, как в той знаменитой песне Не гоняйте, пацаны, не гоняйте Вы лучше на Красную Поляну приезжайте Так, смотрите, что касается Риксоса Взяли, покрасили его вот в такой вот белый цвет Он раньше был вот в таком же цвете Так, по-моему, в таком же цвете, да Продолжение сейчас смотрите, что с ним стало Белым цветом сделали Ну, может быть, и неплохо Может быть Но мне кажется, в предыдущем цвете он получше был ну, может ошибаюсь Так и гуляем Тут такое количество прогулочных троп, дорогие друзья, вы даже не представляете Я сейчас найду специальный штрих-кодик и вам сниму Чтобы вы могли просто загуглить и представить, какое здесь количество прогулочных троп И народу полным-полно Очень многие говорят мне, типа, кому нужна ваша Красная Поляна, кому, кому нужен ваш Сочи Дорогие мои, да всем, всем нормальным, адекватным людям мне вот здесь намного лучше, чем за границей. И чувствую себя здесь намного лучше. Приезжайте, пробуйте, отдыхайте. Идем дальше, а, дорогие друзья. друзья. Ну, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Мой номер 8-918-880-0747. Зывайте меня Дима. Дима ЮДВ. Кому нужен подбор недвижимости в городе Сочи, пишите, звоните. Сделаем вам грамотный подбор согласно вашего запроса по недвижимости в городе Сочи на Красной Поляне или в самом Сочи. Ну что, дорогие друзья, Красная Поляна рулит, я думаю, вы в курсе. Рулим с ней и мы с вами, дорогие друзья мои, дорогие уважаемые телезрители, мы на Красной Поляне. Если у вас есть возможность кайфовать в городе Сочи, то кайфуйте на Красной Поляне. Я всегда думал, что можно кайфовать только где-то в жарких странах, я вам хочу сказать, что э, вот здесь жара не нужна, здесь наоборот, чем холоднее, тем лучше, чем больше снега, тем прекраснее. Э, вот здесь у нас такова ситуация, что реально в реале и на самом деле, дай Боже, больше снега и жара нам не нужна, и лазурный берег, и песочек нам не интересен. Потому что здесь прикол совсем в другом. Тут прикол. В горных лыжах, в сноуборде, в инфраструктуре, которая здесь создана восстановлена, И она ничуть не хуже, чем за границей. Я думаю, если вы здесь бывали, вы в этом убедились.